Добрый вечер! Сегодня мы запросили на нашу кухню старшиня Центра право-трансформации Лоутренд, Олена Танкачёва, а так само старшиню Белорусского Хельско-Комитета Олега Гулака. И темой нашей сегодняшней размовы будет обмеркование документа под названием «Кирующие принципы АБСЕ по обороне правооборонцев». И тому я напыльно одразу ж спытаю у Олега, что это за документ. И, власно кажучи, историю, может быть, его распроцовки этого документа. Ну, по великим обрахотку это навод не документ, это сборник, это сборник стандартов, которые взялись из разных документов ОБСЕ с декларацией и погоднением разных ААНовских, с решением Европейского Суда и Капитета по правах человека. В этом смысле это не нечто новое, это, по великим рахунку, компиляция того, что напрацовано в этой сфере уже за ну, за опошние, скажем, годы. И документ, включая в себе Вызначаю, что такое про, ну, дает информацию характеристику, что такое про оборонцы. документ документ, в себя потребования, правила, как, в каких условиях про оборонцы должны работать, по это, это, условия безопасности, условия, условия значит Захование вот э, особистой там безпеки и организации подтримки и обороны и так само э, так, э бы такие подход сприяния для прооборо их деятельности что грунтуется на разумении на открясливание того, что прооборонческая деятельность, это деятельность у оборону громадских интересов, у интересах громады, и тому вот такие э, такая особливая увага для правооборонцев. По моему в цене, можно поровнувать некие параллели проводить с подходом до журналистской деятельности. Вот. Но я так разумею, что ён а, неких новых правов не створа особых там для прооборонцев, а для некой вот такой особ, особ, особ, особ, особливой группы некой. Но я бы здесь обратила внимание, коллеги, вот на что. На то, что здесь в этом своде да, принципов наиболее, наверное, важно то, что ДИПЧ ОБСЕ обращает внимание на то, что правозащитники находятся под угрозой. Да? То есть правозащитники находятся в определенной зоне риска, и для них требуется... Дополнительная защита и дополнительное внимание. И дополнительное внимание со стороны международных организаций, направленное на то, чтобы государства как минимум не прибегали к негативным практикам давления на правозащитников и как максимум создавали ну скажем так, неплохие условия, нормальные условия да, для осуществления правозащитной деятельности. То есть в закону скажем, свои и позитивное и негативные. Да, ну, так этот документ и говорит. Да-да-да, но э, просто каль, безумно я погаджаю сейчас тем, что это додатковая вот такая оборона. Но когда мы глядим Судны, по, конкретных да. Суднах, да, по конкретных пунктах, то там нема ничего того, что не тычилось об излучайных граждан и когда мы говорим и про собийственную датакальность, и про условия для працы э, организаций правооборонщих, это все то, что так само имеют право работать все иншие, и те гаранты, которые располчуживаются и на иншие структуры, и на инших людей, и на особ. Але вот оно целком собранное дае такую... Но я все-таки вот здесь настаивала на том, что основной смысл документа все-таки в том, что... Практика региона ОБСЕ такова, что правозащитники нуждаются в дополнительной защите. Ну, в смысле, как? Как, как минимум в том, чтобы зафиксировать, что правозащитная деятельность связана с постоянным участием в конфликте между государством и то есть, гражданами в тех случаях, когда граждане самостоятельно либо посредством традиционных методов, созданных государством для защиты прав, да, то есть не могут добиться сатисфакции. И в этом смысле, будучи посредником в постоянной конфликтной ситуации, правозащитник находится ну, в зоне повышенного риска, да? повышенного и так, так, так. риска, и, и в нет. этом смысле нуждается в том, чтобы этот повышенный риск признавался государству признавался обществом, и, соответственно, общество и государство были бы более внимательны по отношению к правозащитнику и его правозащитной деятельности. И, как минимум, вот этот подход должен быть своего рода такой подушкой безопасности по поводу того, чтобы правозащитники, будучи такими же гражданами и обладая как бы, теми же правами то есть, и обязанностями, да, то есть просто не подвергались дополнительному риску за свою, собственно, профессиональную деятельность. Ну, это так самое еще выникает из того, что правооборонцы потребны для того, как другие права могли реализовываться, так бы, как бы да. вот, дополнительная корысть громадская корысть правоборонцев выникает как раз из того, что э, это умова для реализации других правов, и ну и погрозы из этого тоже выникает, а такие вот, как бы, концентрированный подход, специализированный подход да. В связи с этим возникает вопрос: кто правоборонцы, Кто они такие? Потому что, ну, есть декларация прооборонцев ОАН, это тот документ, который дает дефиницию, але, когда мы поглядим на кирючую принцип, мы видим там некоторые отрёзки помешательными дефинициями в этом сайте может быть декларацию варта называть больше адекватно не декларация про оборонцах а про оборонча деятельности бо деятельности это может быть основной, может быть додатковой Вось, а я про оборонцы это все таки уже ты, кто занимается ну, первым всем, С правом, одной да? стороны, но я полагаю так, что как раз декларация шла по пути описания деятельности да. для того, чтобы охарактеризовать правозащитника. Да? И вот здесь возвращаюсь к вопросу, о котором говорит Валентин. Да? Кто такие правозащитники? То есть это те, кто индивидуально либо совместно с другими осуществляют, реализуют и защищают права других, да? продвигают стандарты в сфере прав человека также. А дальше? А дальше что? Как мы можем еще описать, кто И, это? Кто это, да? это те, кто делают это, это, это на основании таких-то ценностей, такими-то методами. Например, если кто-то будет бороться за права человека, прибегая к насильственным методам, у нас будут большие затруднения с тем, чтобы эту деятельность назвать правозащитной, либо этого автора назвать правозащитником. Скажем, да? Больше а... не небольшие затруднения, это будет не морщимо. Нет, но я э, вот все-таки полагаю, что у нас будут большие затруднения, как бы к этому так относиться, да? Но если опять-таки пытаться э, определять, то есть вот через деятельность, да, правозащитники это те, которые разделяют безусловно разделяют принцип универсальности прав человека, да? потому что если кто-то занимается отдельным сегментом, находящимся в поле прав человека ну, к примеру, вопросами СМИ, да, но является активным сторонником, к примеру, смертной казни, то для меня опять-таки большое затруднение считать вот, эту деятельность комплексно называть ее правозащитной и актора в данном случае называть правозащитником, да? Вот, ну плюс к этому опять-таки, почему через описание деятельности мы говорим кто, да, потому что вот, отвечая на вопрос кто, ну, например или все тогда без какой-либо дискриминации, да, или через определение того, что можно, что нельзя, основываясь на каких-то базовых ценностях и принципах. Ну и плюс это, робит пыл все-таки размешивание помеж политической деятельностью, у вас накажущейся, политиками, личными видами деятельности, там ну, что компонента правообороны, она же может присутничь психологией деятельности, политической, и это подход неким чином не не забороняя, скажем, мужчине заниматься обороной права человека, и наоборот, это только застоится захватчива не это, але, але есть разница, конечно, помимо вот обороной, там, у там унике без некой uh, группы. Там, там. у нас, например, государственные органы часто себя именно правозащитными так органами, или правозащитную деятельность. Да. Они говорят, это мы говорит, осуществляем да. правозащитную а деятельность. А только, да? а, но это же позволить как минимум лукавство, либо глобальное непонимание то есть того, власти. что по сути своей представляет правозащитная деятельность. И которая... В этом смысле руководящие принципы, на мой взгляд, это достаточно полезный и запоздавший документ, потому что, как минимум, сейчас мы сможем говорить нет-нет-нет, вот вы осуществляете правоохранительную деятельность, действуете в рамках государством обусловленных ваших функций и задач. Да? То есть для вас определенно получаете за это заработную плату из государственного бюджета, да? а мы, в общем-то, все-таки про другое. Но некоторые чиновники видят, что у нас все громадские и правооборончивые потому что Каждое громадское забытнение, моя право оборонить своих собранных. Вот. вот так само, понимаете? Так само Но, питание... думаешь, да, форму извращения, может быть, много, Форм, да, особенно, да, Если да. ты не понимаешь, да. с чем ты... Да. имеешь вот, дело. Вот, Или на, хочешь, вот, на жаль, люди не все хотят разуметь, что мета оборонить себе, это как бы, ну, это не робить, не робить человека проборонцем, а оборонить инших, это зависит... Всеми... Но мне подается, что всякая этой дефиниция – это такие, как бы, якобы с неподхода Кто такие правоборцы и правоборонцы идеи не согласно кажущие. Но, но тут есть еще небольшое питание. Как, как вот выкорректируют эти подходы, не не заработать правоборонцев неким само достатковым за за над то само такой группой, которая было. от хочет одособиться. Вот, все таки важно, как бы это воспринималось а, миновито не как сродок Раскола. раскол, как сродок нейкой да, показать, что мы некие лепшие, мы вот, все таки, на мою думку, важно это, разуметь, что это просто реально необходимо для самовызначения, первое, первоочередно самих прооборонцу, каштовности, каштовностный подход, и он реально для многих наших людей, которые себя относят до правоборонцев, я считаю, очень непростый. Ну, диалог лохкариста в этом экономике я решу. Ну, Вся я полагаю, что Федерации. я бы вот здесь, может быть, излишне, во-первых, не опасалась, во-вторых, не испытывала бы излишнего смущения. Да? Потому что, в общем-то, если посмотреть на гражданский сектор, белорусский, который развивается, больше 20 лет. Да? Тем не менее, те организации, которые позиционируют себя устойчиво как организации правозащитные и людей, то есть персоналей, да, которые поименовываются не только сами собой, но еще и средствами массовой информации еще и там, представителями общества, там, гражданами, государственными органами, международными организациями поименовываются правозащитниками не так много. Да. Я думаю, что в общем -то, упорство, деятельность и определенная профессиональная подготовка и школа да, – это ну, своего рода отличительные характеристики для правозащитников и правозащитной деятельности. Потому как, ну да, это специфика, это специфика, которая зыждется на разделении и знаний, то есть да, достаточно большого количества специфических документов специфических подходов, и так далее, и так далее. Больше тут ничего нового нет. Принцип универсальности был сформулирован, в не декларации правого человека. Мне кажется, что Лена сказала весьма вот да. важное слово школа. Вот, Миновитая школа это то, что повинно быть и на чем повинна вот эта супольность грунтоваться. На э, последовательности, на переемственности, на неких на, на это вот, что у подходе. Вот школа это как простое, что не робить не э, это как бы такие прыгожий по делу, а не... Ну, штучно да. вот, вот Школа это, мне кажется, хорошая. Себрэ, а вот у меня инше питание. Документ ну, вельми якостный, вельми каштовный, э, демонструя такое спрогноз... Или вот адрабянный Ну, сбор налепших практик, где мы можем побачить про то, что регистрация организаций, это право, не обвязок, например, особо, mm -hmm. да? Недопущальность криминализации деятельности стран организаций А вот, как э, э, вы бачите махчумность имплементации этого документа у нас на национальном уровне? Олег? Но мне подается перш за все это важный приклад важный, важная иллюстрация того как должно быть бо сегодня многие люди у беларуси и чиновники и громадском секторе настолько привыкли до нашей речаестности что это уже сдается неким таким ну, не реже в око. а то что вот практики которые приведены тут они робят ну, дают хороший приклад того, что хотя бы что такое хорошо, что такое плохо, оно повинно быть заразумело. И это, это по-перше. По-другому, конечно, ну, принять таки, унесение, унесение таких форм законодательства, это довольно кардинальная измена белорусского законодательства в браматских организациях потребуется, но ну, это пытание как бы не наших, не наших денег, сколько а политической воли, на которую мы непосредственно уплывать не можем, а ли, а ли, а ли пропагандовать эти подыходы, пропагандовать эти каштовности в разных формах, какие у нас есть, мне, сдается, это необходимо и в этом смысле документы так само и ну, не знаю. Я, во-первых, считаю, что на политическую волю мы имеем как бы не только как это там право пытаться влиять, да но, в общем-то, у тех, кто эта политическая воля обладает, в общем -то, прямая обязанность нас слушать и слышать, потому что мы говорим об общественном интересе. Это первое. Второе. То есть в современном, к сожалению, неправовом формате, в неправовых то есть, там, государствах и обществах, да, происходит следующее то есть ведь никто же не сажает там, к примеру в тюрьму правозащитников вот как это сейчас в азербайджане происходит там, в текущий момент да, по причине последующей то есть за правозащитную деятельность да. а дальше начинается процесс как бы, разбирательства со всем этим то есть мы говорим что это очевидное давление то есть и препятствование правозащитной деятельности что это преследование за профессиональную правозащитную деятельность и требуем от международного сообщества соответствующей реакции в отношении властей, то есть там, где допускаются подобные нарушения, да? а власти, в свою очередь, отвечают следующее, так нет, говорят они, да? это, это же за совершенно правда. другое, то есть кого-то за э, вот это, кого-то вот еще за что-то, то есть, повторяйте, та же ситуация, как с политзаключенными, да? Риторика власти следующая: у нас нет политзаключенных, потому что у нас нет такой, такого раздела в уголовном кодексе. Да? У нас запоминаю. все осуждены, да, за совершение уголовных э, действий. Там, на некоторых ответственность там, дополнительная, как это, может э, еще и сработать за совершение, там, как в моем случае, например, да, то есть, там, э, административных правонарушений. Причем без доказательной базы про то, что они совершались со мной, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. И примеров таких достаточно. Поэтому я думаю, что вот эти вот принципы, они нам еще очень важны, почему? Мы же привыкаем жить в ненормальной ситуации. Да? Мы к какому-то моменту, занимаясь этим давно, мы уже где-то признали, что все, что мы получаем в ответ, недобрые слова и благодарность, там, желание сидеть за одним столом и двигаться вместе по улучшению ситуации, вместе с государством, да? мы получаем в лучшем случае то есть противодействие нашей деятельности. Да? Раз. Так вот, почему считаю важным? Во-первых, чтобы мы сами не забывали, как нормально. Потому что уже кажется, что если не бьют больно, то уже даже не нормально, а уже даже хорошо. Во-первых, чтобы, вот, чтобы мы сами время от времени возвращались к тому, а как же Стандарт, оно нормально. Нормально это, да, да, это, нормально это как? Система координат такая, да? Да. да. да. да. да. Во-вторых, чтобы мы вот к этому нормально все-таки возвращали вторую сторону этого процесса, то есть государство, государственные органы. И, в общем-то, опираясь не только на собственное усмотрение, но еще и на документы, которые подготовлены так или иначе. То есть, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, куда наша страна, безопасность, да, сотрудничество в Европе, Организация, где Республика Беларусь, в общем-то, старается как-то удерживать лицо, даже вот последние несколько лет является активным... Актором того, чтобы всерьез реформировать ОБСЕ, то есть тем самым показывает, что в Беларусь заинтересована спасибо в успехе и деятельности этой организации. Ну ок, значит, как минимум документы, исходящие из организации, должны что-то значить для беларусской власти. Ну и в-третьих, это наше прекрасное подспорье для разговора с обществом, с гражданами. Потому что когда граждане иногда пытаются видеть нас, например, социальную службу, сирокопировальный участок, или еще что-нибудь в этом роде, по всем юридичным. абсолютно вопросам, в том числе, если сосед пролил на потолок, то есть, я не знаю, там, горячую воду, и у тебя образовались там, пятна. Так вот, для общения с обществом, что мы, в общем-то, для других целей. Эти цели нам понятны. И наша задача, да, ну, наверное, и обществу об этом объяснить тоже. Ну, на этом, напомню, мы завершим нашу размову про стандарты нормальности и якости. И до наступных встреч.